Ребят, всем привет! Сегодня расскажу и покажу метод рекрутинга, которым работаю я. Метод рекрутинга ВКонтакте. Будем рассылать сообщения не друзьям. Сразу скажу, что отослать сообщение не друзьям можно в сутки 25 раз. То есть 25 сообщений вы можете отправить не друзьям. Вконтакте в сутки. Так, для этого нам понадобится приложение Kate Mobile. Очень удобное приложение. Вы сюда один раз загружаете все ваши учетные записи, то есть странички ВКонтакте, и все. И потом просто переключаетесь между ними. Не нужно вводить логины, пароли. Вот это очень удобно и сокращает время. Итак, открываю учетную запись свою. Дальше иду в группы, нажимаю поиск, я, например, работаю с мамочками в декрете, то есть вот группы там готовим дома, кулинария, вот что-то такое, да, ну вот мама, например, нажимаем поиск, и вот они все группы мамы с мамочками. И вот я верхние несколько пропускаю прям. Проматываю, потому что в них все вступают сразу, да, они самые первые, в них все вступают. Ну вот иду, например, вот, ежедневник мудрой мамы. Я в нее уже вступила в эту группу. Так, ну давайте другую. Ну вот прекрасная мама. Я вступаю в группу. Теперь нажимаю на участники, поиск и дополнительные параметры. Дальше, сортировка по дате регистрации, страну выбираете, какая вам нужна, город можете выбрать, дальше пол, возраст, ну, например, 26. 26, только онлайн, только с фотографией. И дальше, вот что я еще делаю, я сортирую по месяцам рождения. То есть вот завела себе прям документ экселевский где я пишу все свои странички да все свои профили вконтакте я туда вписала написала логин и пароли от них и дальше пишу ставлю ссылочку например с такого-то профиля там я работала в такой-то группе прям ссылку на группу ставлю вот и указываю какие я параметры выбирала там например 26 лет ну вот отработала, например, там сегодня январь, февраль март, да, людей вот по, по, по месяцу рождения, вот. В следующий раз, там, например, я когда пойду уже в эту группу работать с этой странички, я выберу там апрель, май, июнь, в следующий раз там июль, август, сентябрь, вот так вот, чтобы вы не путались и не отправляли по нескольку раз там одним и тем же людям сообщения, вот это очень удобный метод. Вот месяц рождения, ну, например, январь и все и выбираем поиск вот у нас фильтр отсел людей которые нам нужны по нашим критериям дальше что я делаю у меня есть специально уже заготовленный шаблон предложение в личку я его копирую так, и иду ну вот опять-таки вот смотрю по людям да то есть реальные люди ну те, кто на сайте сейчас. Ну вот, например, вот человек. Что я делаю? Так, видите, переписка закрыта. Я добавляюсь в друзья. Так. Идем дальше. Вот переписка открыта. Нажимаем «Переписка» и пишем сообщение. Ну, вот по имени обращаться лучше – Поэтому вот ну, меняете имя, да, как человека зовут. Вот. И отправляете. Все. Возвращаетесь назад и идете дальше. Переписка открыта. То есть вот опять. То же самое берете. Не забывайте менять имя. Все, идем дальше, возвращаемся, идем дальше. Так, здесь переписка закрыта, просто добавляем в друзья. Если человек примет заявку, мы уже потом непосредственно отправим ему сообщение. Первое, да? И идем дальше, опять переписка закрыта, опять добавляем в друзья. Опять закрыто. Опять в друзья. Так, ну бывает иногда приходится вводить символы. Все, запрос отправлен. Возвращаемся. Так, идем дальше. Здесь вот переписка открыта. Вставляем. Меняем имя. Отправляем и идем дальше. Вот смотрите, я отправила запрос на добавление в друзья. И мне написали, мы знакомы. Теперь я могу уже девушке там написать, что здравствуйте, нет, мы не знакомы. И кинуть свое предложение. Там, да? Вот, То есть ну, уже повод поговорить появился с человеком. Так И идем. Мы пока не отвлекаемся на эти ответы. Мы считаем. Сколько мы отправили сообщений? Нам нужно не больше 25 с одной странички. Вот, переписка. То есть, вот раскинули, там вам люди отвечают, вы не обращайте внимания, то есть, раскинули 20-25 сообщений. Можно по 20 не переусердствовать, не перегружать страницу. По 20 отправлять. Отправили, а потом уже собираете отклики. Вот. И вот таким вот образом 20 сообщений. Вот. Потом все, одну страничку отработали. Идете на следующую учетную запись. Там. И опять, опять отсеиваете, опять выбираете какую-то группу уже другую. Вот у меня тут уже есть группа «Мама». Там Можно набрать что-то, например, «Кулинария». Вот, поискать здесь в этих тоже первые про пролистываю и дальше вот там ну вступаете в какую-то группу все и опять по участники дополнительные параметры выбираете свои критерии поиска и вот таким вот образом отрабатываете эту этот профиль свой свою страничку и ну, понимаете да что это как бы метод спама и здесь чем большее количество действий вы сделаете тем больше результат вы получите вот